Приветствую вас на четвертом занятии тренинга канал с нуля до первых денег. Тренинг создается совместно с Филиппом Проданом в рамках нашего основного тренинга "Трафик менеджер". Сегодня у нас будет очень интересное практическое занятие. Мы с вами создадим и оформим ваш новый канал на YouTube. В заключение занятия мы поговорим о первых шагах по взаимопиару и по продвижению ваших новых каналов. Итак, создание канала. Все необходимые предварительные действия для создания канала мы с вами уже сделали. У нас есть аккаунт Google, мы проанализировали и выбрали нишу вашего будущего канала, составили портрет аудитории и выполнили очень ответственную и довольно сложную работу. Это создали SEO-ядро вашего канала. И на сегодняшнем занятии мы начнем этим ядром. Итак, для того чтобы создать ваш новый канал мы заходим на youtube если вы уже авторизированы в каком то аккаунте мы выходим из этого аккаунта нажимаем на кнопочку выйти в идеале конечно можно было бы еще и куки почистить но я этого делать не буду а теперь Авторизируемся на YouTube вашим новым созданным аккаунтом. Нажимаем на кнопочку «Войти», нажимаем на кнопочку «Добавить аккаунт» и заполняем данные по вашему созданному аккаунту Google. Оставляем галочку «Оставаться в системе» и нажимаем на кнопочку «Войти». И сразу перейдем в меню YouTube. то есть В левом уголочке рядом с значком «YouTube» Мы выбираем действие мой канал, подтверждаем. Обратите внимание, канал вообще-то уже создан, причем имя этого канала соответствует тем данным, которые вы вводили в поле имя и фамилия при создании аккаунта Google. То есть для тех, кто продвигает на YouTube себя свой личный персональный канал, вы сразу же можете переходить к этапу номер два оформления этого канала. Значит, что же делать тем, кто создает каналы по тематике своих ниш хобби, либо на популярных тематиках. Конечно, вы можете поменять имя этого канала, что я не рекомендую вам, конечно, делать. Лучше создать новый канал. То есть на аккаунте Google вы можете создавать несколько каналов. Посмотрите, как это несложно делается. Нажимаем на аватарку вашу в правом верхнем уголочке. И рядом с творческой студией... Есть значок с изображением шестеренки настройки YouTube. Именно на эту кнопочку вам необходимо нажать. Обратите внимание внизу действия ⁇ Создать канал ⁇ Нажимаю на действие ⁇ Создать канал ⁇ И мы попадаем в мастер создания канала. Вам предлагают придумать название этого канала. Значит, здесь уже, имея семантическое ядро, то есть те ключевые запросы, которые вы проанализировали, формируете название своего канала с учетом ваших ключевых запросов. В моем случае это запрос Quiz Group. Здесь уже можно спокойно сочетать и русские, и английские слова. Вот так как это у меня второй канал, то я мог бы просто ограничиться цифркой 2, чтобы не путать, но я сделаю модно с использованием хэштега. Это просто чисто для понтов. Вот мой канал будет называться quiz Групп 2, второй канал. Категория вашего канала. Вы можете выбрать компания либо организация, продукт либо бренд, либо можете выбрать другое. Я выберу, выберу компания-организация и поставлю чекбокс, что я согласен с условиями использования Google страниц. Нажимаю кнопочка, готово. И вот сейчас я сразу же попадаю на страничку своего созданного канала. Обратите внимание как у вас теперь будет выглядеть окошечко. Вот мой основной канал, имя которого соответствует аккаунту Google. А вот это второй канал, созданный на этом аккаунте. Значит, если вы захотите поменять имя канала, ну например, допустили вы ошибку, что я довольно часто делаю в названии, делается это очень просто с главной странички вашего канала еще раз покажу это через меню выбираем мой канал и вы попадаете на свою главную страничку вам необходимо нажать на изображение ручки практически в строке где находится название вашего канала это один из самых простых вариантов поменять имя и выбираем действия изменить настройки канала нажимаем на кнопочку изменить Обратите внимание, что все изменения происходят через страницу Google+. Я нажимаю на кнопочку «Изменить Google+,» и вообще-то я сейчас попадаю на страничку социальной сети Google+, имя которой соответствует имени вашему каналу. Я буду сейчас менять имя, и автоматически изменится имя канала и имя страницы, которая с этим каналом связана. Нажму «Сохранить». И вот сейчас мы с вами видим страничку которая автоматически также создается в социальной сети Google+. К сожалению, в рамках этого курса я не буду рассказывать о том, как правильно оформить страничку в социальных сетях, не буду рассказывать про Google+, как быстро набрать целевых друзей в этой социальной сети. Все это рассказывается в рамках нашего основного тренинга "Трафик менеджер". Там мы много времени уделяем именно социальных сетям. Я вам скажу... Следующее, что, к сожалению, многие не уделяют должное внимание Google+, а эта социальная сеть является мощнейшим инструментом продвижения. Хотя бы один тот фактор, что все комментарии на YouTube идут через Google+, понимающим людям говорят о многом. И типичные ошибки, которые совершают новички, они не продвигают себя в Google+, то есть не набирают целевых друзей, не ведут активную работу в Google+, и не смотрят почту канала. Это две типичных ошибки, которые необходимо избегать. Пожалуйста, помните об этом. Возвращаемся на наш YouTube-канал, и переходим к следующему этапу, к оформлению вашего канала. Что необходимо сделать на этом этапе? Вам необходимо Изменить аватарку, то есть лицо ваше на YouTube. Изменить шапку вашего канала. Грамотно оформленная шапка помогает продвижению вашего канала. Очень важный момент, который необходимо сделать, и мы сделаем, это изменить и добавить ссылки на социальные сети, чтобы люди могли находить вас. Оформить главную страничку вашего канала. Первая страничка канала это вообще-то ваш сайт. И красивое расположение информации на этой страничке делает ваш канал очень привлекательный. Необходимо создать плейлисты. Плейлисты это мощнейший инструмент взаимопиара и продвижения вашего канала. И сделать грамотное описание вашего канала. Дело в том, что в поисковой выдаче YouTube а выдаются имена ваших каналов, имена плейлистов и ваши ролики то есть если в описаниях канала плейлистов и роликов вы будете использовать ключевые слова из вашего SEO ядра и канал и плейлисты и ролики будут выдаваться у вас в поисковой выдаче что очень хорошо для активного продвижения себя своего бренда на YouTube. итак начнем оформлять ваш канал возвращаемся на главную страничку вашего канала Оформление канала начинается с подбора аватарки. Качественная аватарка – это лицо вашего канала. Если мы говорим о личностном канале, то типичная ошибка, которую совершают люди, подбирают не тематический аватар. То есть вместо фотографии человека устанавливается какая-то машинка, либо какой-то зверек – это не улучшает имидж вашего канала. Если вы двигаете бизнес в интернете, себя в интернете, установите качественную свою фотографию в деловом костюме, формирующую образ успешного человека, занимающегося бизнесом в интернете. Пожалуйста, не используйте в качестве аватарки всем известные фотки из раздела, например, «Яндекс» или Google картинки». Вот эти фотографии улыбающихся людей уже настолько примелькались, что вы сразу же будете портить имидж своего канала. Ну и, конечно, не рекомендуется использовать в качестве аватарки фотографии в купальниках, в очках, с рыбами и так далее. Опять же, если мы говорим о бизнес-канале, именно об этих каналах мы и будем говорить в данном тренинге. Значит, чтобы поменять аватарку, нажимаем на изображение ручки. И опять же изменения происходят через страничку Google. Нажимаю изменить Google, попадаю на страничку Google. И появляется опять же помощник, позволяющий менять вам фотографии. Действия тут все интуитивно понятны. Вот у меня уже есть фотография, готовая для аватарки. Я ее просто выберу с компьютера. Вы можете сделать ее с веб-камеры, из каких-то уже имеющихся фотографий. Но я выберу с компьютера. Нажимаю на выбрать с компьютера и. Выбираю ту папочку, в которой у меня лежит уже готовая, подготовленная аватарка для моего канала. Нажимаю на кнопочку «Открыть», аватарка загружается. Вы можете произвести кадрирование своей аватарки. Нажимаю просто на кнопочку «Установить». Мне пока делиться не с кем, но я все равно нажму на кнопочку «Поделиться», чтобы у меня появился пост на стене. Практически сразу вы видите изменения на своей страничке Google+. Значит, изменения на вашем канале произойдут не сразу, даже если вы обновите страничку. Это типичная ситуация. Не надо думать, что вы где-то ошиблись. Довольно часто требуется какое-то время, чтобы произошли изменения у вас на канале. Но обратите внимание, аватарка профиля уже изменилась. Теперь оформление вашей шапки. Как я уже сказал, шапка канала может активно продвигать ваш канал, если вы в своей шапке пишете какие-то призывы к действию, например, подпишись, вступи, нажми и так далее. Шапка канала, опять же, должна быть тематической, соответствовать тематике вашего канала. То есть, если у вас канал по бизнесу, то, опять же, там не должны быть каких-нибудь кошечек, собачек и чему-то подобное. Значит, как можно создать шапку канала? Конечно, если вы умеете пользоваться фотошопом, то вам не составит труда нарисовать какую-то красивую картинку. Если вы не умеете или не очень хорошо пользуетесь фотошопом, то вы можете создавать свои шапки на основе шаблонов. Это несложно. Как работать с шаблонами, опять же в рамках этого тренинга я рассказывать не буду. Значит, шаблонов у нас достаточно много. И всем участникам основного тренинга мы их раздаем. Но сейчас, чтобы не растягивать этот курс, я об этом рассказывать не буду. Как же по-простому сделать вашу шапочку? Значит, мы ее выберем из картинок. Нажимаем на карандашик, выбираем изменение оформления канала. Вы можете выбрать из стандартной галереи. Вот уже какие-то имеющиеся оформления. Если они вам подходят, используйте. Но лучше, конечно, загрузить какую-то фотографию. Единственное, что здесь э, жесткий требований к фотографии. То есть фотография должна быть размера не меньше, чем 2500 на 1400 пикселей для шапки вашего канала. Где ее можно найти? Ее можно найти, опять же, на тех же самых Google картинках, нажать на кнопочку инструменты поиска и задать конкретный размер, то есть точный размер, нужный вам фотографии вот здесь вы пишете 2560 на 1440 и нажимаете поиск Идет поиск по вашему ключевому запросу. Вот мой запрос был ⁇ Деловые люди ⁇ Отыскивайте себе красивую фотографию, сохраняете ее себе на компьютере и затем эту фотографию ставите шапкой своего канала. Еще один из вариантов создать шапку канала ⁇ это просто-напросто заказать ее у фрилансеров. В том же самом контакте в поиске контакта напишите шапка для каналов и вам отобразится колоссальное количество групп, где там за 50-100 рублей вам сделают шапку для вашего канала. Да, она будет не дизайнерская. Если вы заказываете шапку у дизайнера, то там, конечно, цены, соответственно, другие, от 500 рублей и выше. Значит, у меня опять же шапка готова. Я ее сохранил на диске своего компьютера. Нажимаю выбрать файл с компьютера. И вот моя шапка. Она мне точно соответствует размерам. Вам показывают, как она будет отображаться на компьютере, на телевизоре и на мобильном. Вот, Если у вас размер шапки больше, чем нужно, то можно ее откадрировать. У меня она сделана точно по размеру, поэтому кадрирование мне не требуется. Я просто нажимаю на кнопочку ⁇ Выбрать ⁇ Все, опять же, изменения могут отобразиться сразу же, вот как в моем случае, а могут с какой-то задержкой. Не волнуйтесь, произойдут обновления, и, например, на следующий день все у вас прекрасно обновится, и вы будете видеть и аватар, и шапку своего канала. А следующий этап. Это ссылки, ссылки на ваши социальные сети. Вот почему-то э, этим очень многие пренебрегают и забывают разместить ссылки на свои ресурсы. Этим самым вы лишаете возможность людей, которые хотят, например, с вами заняться взаимопиаром, каким-то образом связаться с вами быстро. Поэтому, пожалуйста, размещайте ссылки и продвигайте свой канал. Значит, что нам для этого нужно сделать? Опять же нажимаем на значок карандашика в правом уголке, выбираем изменить ссылки и попадаем вот на такую вот страничку. На этой страничке вы можете выбрать количество отображаемых ссылок. У меня стоит по максимуму. 5 ссылок у вас будет отображаться в шапке. Но вы можете разместить значительно больше ссылок. Все, все ссылки, которые вы разместите, у вас будут доступны на страничке о канале. А первые 5 у вас будут отображаться в шапке вашего канала. Значит, смотрите, как это просто делается. Нажимаем на кнопочку «Добавить». Пишем название вашей ссылки, например, «ВК». Вставляем адрес на страничку «ВК». Хотите добавить еще одну ссылку? Нажимаете «Добавить». Появляется еще одно поле. Пишем название и ссылку. И так далее. Как я уже сказал, вы можете разместить любое количество ссылок. Первые пять из них будут отображаться в шапке вашего канала. Первая ссылка называется пользовательской ссылкой. А ее отличие от всех последующих в следующем, что то название, которое вы напишите вот здесь, оно полностью будет отображаться в шапке вашего канала. Все остальные ссылки будут просто отображаться пиктограммами этих сайтов. То есть в нашем случае будут пиктограммы социальных сетей. Поэтому, если у вас есть какая-то страничка подписки, то ее лучше размещать первой и писать, что же это за ссылка. Например, подарки здесь. Я вот в качестве пользовательской ссылки размещу свою реферальную ссылку в медиа-сети групп И вот я разместил все ссылочки, которыми я наиболее активно пользуюсь. У меня их получилось 6. Первая – пользовательская и ссылки своих социальных сетей. Посмотрите, что у меня получится на главной страничке канала. Нажимаю кнопочку «Готово» и смотрю, что у меня получилось. У меня получилось «Присоединяйся» ссылочка именно с тем названием, которым я написал, а ссылки на социальные сети представлены именно значками этих социальных сетей. Теперь с этой странички мы уходить не будем. Конечно, можно заполнить адрес электронной почты, что тем, кому удобно обращаться к вам через почту могли бы вам что то и написать а теперь очень важный момент это описание канала вот здесь вам необходимо написать о чем ваш канал и самое главное с использованием ваших ключевых слов, которые вы подобрали в своем SEO-ядре. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы ваш канал находился по тем ключевым словам, которые составляют ваше SEO-ядро, чтобы вы продвигались именно в этой нише, не только роликами, но и своим каналом. И, конечно, обязательно, чтобы в этом описании присутствовало несколько раз... Полное название вашего канала. В моем случае это квиз братства. Я его должен здесь повторить несколько раз. Описание, конечно, должно быть э, с учетом для людей. Если вы просто перечислите те ключевые слова из вашего SEO-ядра, это будет некорректно и, возможно, вы получите даже какие-то штрафные санкции, потому что сейчас работают фильтры и с таким SEO-продвижение сейчас на YouTube борется. У меня уже описание готово, я его просто вставлю. Описание нужно делать достаточно большим, то есть по максимуму, сколько у вас будет умещаться в это поле. Если вы напишите больше, чем нужно, YouTube вам об этом сообщит. Вот обратите внимание, мое SEO описание канала с использованием моих ключевых слов, в моем случае Quizgroup и да, Братство Quizgroup. Нажимаю кнопочку Готово. Все, страничка описания у меня готова. Что делаем следующим этапом в обязательном порядке? Переходим на страничку плейлисты. Вам необходимо создать минимум 2-3 плейлиста. Как я уже говорил, плейлисты это отличный инструмент продвижения и взаимопиара. Ну а продвижение мы будем говорить чуть попозже. Что нам нужно сделать? Мы нажимаем на кнопочку новый плейлист и... Пишем название вашего плейлиста. Опять же, плейлисты мы пишем с учетом тех ключевых слов, которые у вас присутствуют в SEO-ядре вашего канала. Мое ключевое слово «QuizGroup», я его использую в названии плейлиста. Нажимаю на кнопочку «Создать». Вот Плейлисты создают многие, но почему-то крайне мало людей делает описание для этих плейлистов. Опять же, описание плейлиста должно быть с учетом тех ключевых слов, которые находятся в вашем SEO-ядре. И в описании плейлиста должно повторяться несколько раз само название вашего плейлиста. В моем случае медиа-сеть квиз-групп. Для того, чтобы добавить описание, нажимаем на ссылочку ⁇ Добавить описание ⁇ и делаем описание плейлиста. Вот здесь много писать не получается, но написать с учетом SEO-запросов необходимо. Опять же, для того, чтобы этот плейлист находился и участвовал в поисковой выдаче. У меня описание готово, я его вставляю и нажимаю на кнопочку ⁇ Готово ⁇ Вот что еще вам нужно сделать? Я вам очень рекомендую, чтобы подтолкнуть людей, писать на вашем канале комментарии, а это очень хороший инструмент в плане продвижения, в разделе обсуждения сделать первый пост от себя. Например, по всем вопросам пишите. Тут отвечу всем. Ставим галочку Опубликовать Google. Это один из механизмов продвижения. Нажимаем кнопочку Аватар, шапка, ссылки о канале. Плейлисты мы с вами сделали. Теперь мы с вами сделаем оформление нашей главной странички. Для этого нам необходимо нажать на опять же значок с изображением карандашика. И выбрать действие настройки навигации то есть навигации по вашей главной страничке вам необходимо включить навигацию по каналу тогда ваш канал будет походить на сайт нажимаю на кнопочку включить и нажимаю на сохранить посмотрите что сейчас у нас поменяется на нашем канале вот опять же уже интерфейс youtube поменялся у вас появляются две кнопочки для подписчиков, как будут видеть вашу главную страничку подписчики. И вот как будут видеть вашу главную страничку новые зрители. Начнем, конечно, для новых зрителей. Новые зрители будут видеть то, что называется трейлером вашего канала. Это ролик, который будет автоматически прокручиваться, как только человек будет заходить на ваш канал. О важности этого ролика мы поговорим чуть позже какое видео сюда надо располагать главное сейчас он у вас должен появиться или место под этот ролик должно появиться после включения навигации и сейчас благодаря вот этой кнопочке добавить раздел мы с вами можем добавлять разделы на вашу главную страничку как это делается выбираем из списка контент что вы хотите добавить ну например Сейчас у меня мало плейлистов, поэтому я могу добавить раздел, например, понравившееся видео. Да? Вот Как располагать? Располагать по горизонтали. Нажимаю на кнопочку «Готово». Вот сейчас я добавил раздел «Понравившееся видео», так как я еще ничего с этого аккаунта не смотрел, никакие видео не лайкал, здесь пока ничего нет. Теперь нажимаю еще раз «Добавить раздел». И мне, конечно, в первую очередь необходимо добавлять мои плейлисты. Вот те плейлисты, которые вы планируете продвигать, в первую очередь их необходимо выносить на главную страничку вашего канала. Выбираю один плейлист. Опять же, как его расположить по горизонтали или по вертикали, я рекомендую какие-то плейлисты располагать по вертикали, какие-то по горизонтали. Это улучшает внешний вид вашей главной странички. Выберите. Ваши плейлисты, либо любой плейлист, ссылка на который у вас есть. Это очень хороший инструмент, например, для взаимопиара. Вы можете обмениваться плейлистами, размещать на главную страничку плейлисты с чужих каналов. Мы выбираем мой плейлист, и так как у меня уже есть один плейлист, вот именно его я и размещаю на главную страничку. Вот что-то у нас с вами прорисовывается. Трейлер и два плейлиста. Я рекомендую по максимуму заполнить вашу главную страничку именно своими плейлистами. Но мне это будет сделать проще на этом канале, потому что это и есть канал плейлистов. Здесь будут размещены каналы всех участников Братства Квиз Причем таких каналов у нас уже будет много. Пожалуйста, обращайте внимание вот на это -то поле, которое выдает вам YouTube. Как улучшить канал? Что нужно еще сделать? Можете нажать на ссылочку Посмотреть все и посмотреть все рекомендации. Те рекомендации, которые вы сделали, будут помещаться у вас самим же YouTube галочками. Есть еще очень полезный инструмент, который называется ⁇ Интересные каналы ⁇ Это инструмент именно для взаимопиара. Вы можете нажать на кнопочку ⁇ Добавить каналы ⁇ вот изменить вообще название этого раздела, например, можете так написать еще раз, в моем случае, «Братство Квиз Групп», и располагать адреса каналов, с которыми вы хотите обмениваться взаимопиаром. Значит, где взять адрес нужного вам канала? Адрес канала... Копируется из адресной строки с главной странички канала. Вот я сейчас нахожусь на главной страничке канала «Братство Квизгрупп». Вот его адрес. Вот я зашел на главную страничку своего, своего канала, скопировал его адрес, вернулся на свой канал, который я создаю, и добавлю этот канал первым в раздел «Братство». Нажимаю на кнопочку «Добавить». Как только аватарка канала появляется, Нажимаю на кнопочку «Готово». Вот, друзья, мы с вами создали новый и причем SEO-оптимизированный канал. Как я и обещал, в конце занятия мы поговорим о взаимопиаре. Как только у вас каналы созданы, вам желательно сразу же начинать их продвигать. Одним из мощнейших средств продвижения, которые рекомендует сам YouTube, это взаимодействие с другими авторами. Значит, для того, чтобы вам было легче взаимодействовать, то есть обмениваться взаимопиаром. Я по рекомендации благодарю, что вы даете обратную связь, как улучшить этот тренинг, что сделать. И вот одна из рекомендаций была создать таблицу участников. Я такую табличку сделал. Ссылку на эту табличку вы получите в дополнительных материалах. Вам необходимо, ну тех, кто хочет, зайти в эту табличку и заполнить ее. Написать свое имя, фамилию, контакт скайпа если хотите название вашего канала чтобы оно сразу было отображено и скопировать сюда адрес вашего канала значит взаимопиар это отличная вещь можно конечно использовать Skype э, чат который опять же я уже создал и он работает ссылка на этот скайп чат находится опять же в этой табличке просто скопируйте вот содержимое этой ячейки в адресную строку браузера и вы попадете в скайп чат но с моей точки зрения лучшим инструментом для взаимопиара является сайт медиабластер сервис Medioblaster. он бесплатный значит в этой табличке опять же расположена ссылка на этот сервис ссылки на ролики в которых рассказывается как им пользоваться и обязательно посмотрите ролик который называется организация взаимопиара в медиабластере вот как именно обмениваться взаимопиаром с теми людьми которые вам ответили и сказали, что да, я буду с вами сотрудничать, продвигать, помогать, продвигать наши каналы совместно. Вот на этой радостной новости я заканчиваю сегодняшнее занятие. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо создать и оформить канал, сделать аватарку, вот обратите внимание, аватарка поменялась, шапку, ссылки, обязательно сделать описание вашего канала обязательно создать не менее чем 2 три плейлиста и сделать описание этих плейлистов и оформить главную страничку вашего канала включить навигацию чтобы у вас был трейлер и разместить несколько разделов на вашу главную страничку отчет оставляйте в форме отчета если вы проходите именно пошаговый тренинг через джаз клик Пожалуйста, не забывайте об обратной связи, которая проходит у нас каждый четверг в 8 часов. На все ваши вопросы я отвечаю именно здесь, вживую. На этот сайт вы попадаете сразу же после размещения вашего отчета и можете посмотреть запись последней обратной связи, проведенной. Большое всем спасибо. Если у вас есть рекомендации и пожелания по тренингу, высказывайте их, я буду вам отвечать. Спасибо. Выполняйте задания. До следующего урока.